Всем привет! Сегодня готовлю яблочный компот. В сезон, мне кажется, когда очень много фруктов и ягод, сухофрукты отходят на второй план. И, конечно же, летом мы больше варим компоты из яблок и то, что нам дал огород и природа. И яблоки можно для компота использовать как сладкие сорта, так и кислые. У меня... Сорт более кислый, поэтому сахар, конечно же, можно использовать и обязательно по вкусу. Я возьму пару палочек корицы, можно использовать корицу в молотом виде и несколько ломтиков лимона. С яблок удаляем сердцевину, можно использовать нож или вот такое приспособление для удалителя сердцевины. Так, ну вот смотрите, девочки, яблоки нарезаем на дольки, шкурку снимать не будем, для того, чтобы в процессе варки яблоки не развалились и не превратились в компоте в пюреобразную массу. Так, ну вот смотрите, вода у меня закипела, я туда ложу пару палочек корицы, опускаю туда сахар. Потом обязательно попробую компот, хватает ли сахара, лимон. Даю немножечко сиропу закипеть и э, положу туда яблоки. Воды в кастрюлю немного не наливайте, так как э, должны, конечно же, у нас еще яблоки поместиться. Добавлю еще немножечко молотой корицы, так как я просто обожаю корицу. Э, ложу ее, в принципе, в выпечку, очень люблю. И вот видно, да, уже сиропчик закипел. Опускаем туда яблочки и даем провариться буквально 3-5 минут, не больше, чтобы яблоки не раскипели. Так, ну вот компот, ребятки, у меня уже прокипел как раз в течение 5 минут. Я его выключаю, даю ему отдохнуть, скажем так, или остыть. За это время, конечно же, яблочки и сам компот напитается лимоном, корицей. Компотик будет очень вкусный. Компот уже остыл, я его разлила по бокалам. Компот можно пить как в теплом виде, в принципе, так и в охлажденном. Я приготовила за это время шарлотку. Желаю всем, конечно же, вам приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, заходите на мой кулинарный сайт steprecept.ru, а также на канал наш семейный Liza Home TV. Всем пока!